Всем привет! Меня зовут Дил. И я сегодня расскажу вам свою историю о том, как я избавился от очков. Я дизайнер одежды, я музыкант, я бизнесмен. нет, Сейчас я вижу весь мир на 120%. И сегодня я вам расскажу свою историю о том, как я избавился от этих очков? Нет, нет. Я несколько лет думал об этом. Как же избавиться от очков? Я периодически приходил к этому вопросу. Каждый раз, когда мне по какой-то причине мешались очки. Например, в спорте. Или, например, когда я был за рулем. Или когда я забывал их где-нибудь. И я отнесся к этому вопросу очень щепетильно. И я начал искать ту клинику, где я смогу сделать лазерную коррекцию на все 100%, и чтобы это было по самым последним новейшим технологиям. Я начал искать в интернете, я нашел много клиник, я поехал в разные клиники и остановился только на одной клинике. Мне понравились там специалисты, мне понравилась диагностика, как все это сделано и организовано. И мне понравились цены. Цены, конечно же, были самые супер. И плюс еще к тому же, если иметь в виду, что там самые последние технологии и самый высококвалифицированный специалист, профессор, я когда увидел, я пообщался с доктором. И я сразу сделал свой выбор. Мы для дела выбрали метод лазерной коррекции, который называется SMILE. Это метод экстракции маленькой лентикулы, то есть такой линзочки из середины роговички, ровно в той зоне, которая нам нужна для того, чтобы сделать лазерную коррекцию зрения. Единственное, о чем вам не надо задумываться, говорю я пациентам, это о том, что вам будет больно. Это абсолютно не больно. Эта процедура длится по времени, общее время нахождения в операционной, это... Ну, около 5-7 минут. Если речь идет о коррекции на оба глаза. А это вообще больно? Нет, это совсем не больно, абсолютно даже приятно. и Я говорю, получайте удовольствие. Я получаю удовольствие от операции, и вы получаете удовольствие. А, вообще а нет. А я смогу сразу, вот, допустим следующий день там за рулем поехать на работу да вы можете за рулем если мы с вами будем делать коррекцию в утреннее время например то через пару часов там ну условно например если мы делаем часов 10 в 11 там в утром то к пяти вечера вы видитесь уже вполне прилично. и без очков, на, да, без очков? Да, без очков. То есть, вообще <с хорошо, а на следующий день... и спортом могу заниматься? Да, со следующего дня у вас нет ограничений. В этот день, да, вы можете чуть-чуть поплакать. Спасибо, мне кажется, нужно... Ну, я можно чуть-чуть подумать? Ну, конечно, конечно, даже нужно, конечно, подумайте обязательно. И приходите. подумать, да, посоветоваться, наверное, может быть, с мамой даже или с папой. После того, как мне сделали диагностику, мне дали время, чтобы я подумал, и это время для меня было такое трудное. Я не знал, как быть. Я не знал, что делать. Я думал об этом много, Думал об этом. Мне даже это снилось. Эти очки, они уже мне так надоели. И мне уже было так в них неудобно. И когда я поставил «За» и «Против» на чаше весов», «За» победила. и я понял, что мне нужно сделать коррекцию зрения. Ну вот пришел ответственный день, день операции. Я приехал в клинику, меня еще раз диагностировали и сказали, ты готов? Лил, закрывайте глазки, я вам сейчас расскажу, что нам с вами предстоит. Когда мы переместимся с вами под лазер, перед глазом появится зеленый огонечек. Я медленно на кровати буду вас перемещать вверх, приближая к зеленому огонечку, и наступит момент, когда он очень четко будет виден. В это время начнется лазерная процедура. Длится она всего 25 секунд, и очень быстро. Есть одна особенность. Первые 15 секунд зеленый огонечек четко виден, последние 10 секунд он начнет у вас расплываться и будет появляться густой белый туман перед глазом. В конце процедуры, ну, поскольку минус большой, в конце процедуры огонечек исчезнет совсем. Не пугайтесь, он никуда не делся, это просто в роговичке появляются пузыречки газа, и ваша задача продолжать смотреть по инерции в том же направлении. То есть первые 15 секунд зеленая меточка видна, последние 10 секунд просто в том же направлении, куда вы смотрели. Это несложно, все с этим справляются, я и прибор вам помогают, это первая особенность. А вторая особенность, когда вы будете находиться под лазером, вот эти 25 секунд, я с вами буду разговаривать все время, вот как сейчас говорю. А вы со мной не разговариваете, просто смотрим на зеленый огонечек. Когда автоматическая процедура закончится, мы вернемся под микроскоп. Собственно говоря, процедура занимает гораздо быстрее, чем мой рассказ. Открывайте глазки, вы видеть будете сейчас, надпись посмотрите, прочитайте. надпись прочитайте, ну вот, видите, все отлично. Все прошло супер, uh, у меня немножко помутнение в глазах, но мне нужно сейчас отдохнуть, часик, и все uh, будет по-новому, я увижу весь мир, по-новому, без очков. Да. Спасибо Татьяне Юрьевне. А есть, еще. а есть еще такой момент, что вы можете чуть-чуть поплакать немножечко. Да. Это тоже будет Мне нормально. Нужно я Даже если буду вспоминать все свои грустные моменты в жизни. Если будет, да. Если будет ощущение, что как будто песочек в глаз попал, это тоже нормально. Через час-полтора, через пару часов это все проходит. Ну все, отлично. Я удаляюсь. Все прошло очень быстро. Вообще безболезненно. Все было очень просто, легко, не нужно. Я думал, что нужно как-то напрячься, чтобы не дернуть глазом. Оказывается, на самом деле, когда закапывают эти замораживающие капли, они вообще, ну, как водичка. Было все белое такое, а потом потихонечку начал появляться свет, который светит. Вот именно точка та, -то, лампочка. И я уже видел, мутно, но видел лампочку. А потом, когда я встал с э, койки, и мне сказали открыть глаза, я открыл глаза и все видел. Я от всего сердца говорю спасибо моему доктору Татьяне Шиловой и всем сотрудникам клиники Smile Eyes за то, что они провели такую огромную на самом деле работу. И что помогли мне посмотреть на этот мир с новыми глазами. Огромное спасибо всем специалистам. Огромное спасибо Татьяне Шиловой. Огромное спасибо всей клинике Смайл <связь> Друзья, поэтому берегите свое здоровье. Здоровье намного важнее. Берегите свои глазки. Избавляйтесь от этих очков. Избавляйтесь от линз. Идите в клинику Smile Eyes, и у вас будет так же, как у меня, стопроцентное зрение. Всем здоровья! С вами был Дил. Увидимся с новым зрением. Smile Eyes!